Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Ирина Шуваева. Сегодня в это непростое время многие владельцы бизнеса обращаются к нам за помощью, потому что катастрофически не хватает денег, упали продажи, ушли клиенты к конкурентам, страничка в интернете не приносит необходимых заказов, кредиты, которые постоянно можно отдавать, просто уже не продавали. Я уже не говорю о том, что просто не хватает времени на себя, на семью. Да просто просто бананы на отдых. Многие по 5, по 8, по 10 лет работают без отпуска. Конечно, нервные срывы – это дня, по врачам, аптекам. Это больница. То есть у нас тоже были такие варианты у наших партнеров. К сожалению, это очень безразвитная картина. Если вы ничего не предпринимаете, если вы делаете какие-то шаги, но у вас что не получается, хочу вам сказать, что это сейчас не работает. Надо делать новые шаги, надо сделать, открывать для себя новые возможности. Эти возможности можем предложить вам. У нас есть отработанная система, это схема работы с компаниями, которые хотят двигаться вперед. И, и, учитывая особенности вашей компании, вашего бизнеса, мы готовы вам помочь. Достаточно только обратиться к нам. Вы можете позвонить или написать нам письмо. Или по этой ссылочке перейти и сделать заказ на бесплатный. Через платный аудит компании, аудит ваших продаж. Это действует наши для компании, у которых оборот сейчас хотя бы 3 миллиона в месяц. До конца месяца мы готовы поработать с этими компаниями, провести первоначальный аудит и дальше предложить схему и план работы. Будем ждать ваших заказов. Рады с вами пообщаться. Всего доброго!